так здравствуйте еще раз мне пришла смс э, с просьбой э, проконсультировать э, такую проблемку так э, как, как вот это называется дерг, дергается машина рывки провалы дергание и на холостых особенно так проявляется на холостых не особенно а на холостых оборотах то есть машину ты завел прогрелась до нормальной температуры и начинает руками дыр-дыр-дыр-дыр и дергает. Дергание начинается, это происходит из-за чего? Из-за того, что где-то идет посторонний подсос воздуха. Вот давайте это вот найдет вот из-за чего подсос воздуха и датчики. Давайте я вот когда вот машину мне недавно пригоняли но я не делал он мне просто показал и я ему сказал причины и он сам он вот сделал и мне звонил что все нормально спасибо все у него получилось но я ему сразу сказал говорю дело еще подряд недорого стоит и вот он короче мне все сделал смотрите подсос воздуха из-за чего может быть подсос воздуха? Подсос воздуха может э, гнать из-за чего? Вот этот вот шланг, тормозной вакуумный насос. Вон он пошел, стоит. Этот вакуумный насос, он будет виден. вот он пошел, шланчик, Это вакуумный насос. Что э, я предлагаю сделать? Э, ну, можно делать сразу, там, продиагностировать. Но все равно ничего страшного. Я ее заделывал здесь. Вот здесь вот на этом шланжике полностью я его за силиконил, То есть брал силиконовую смазку, как она так называемая. Там они, они, разные модификации. И засиликонил. Здесь силиконил, силиконил здесь. Потом зачищал, зачищал все провода. Вот здесь вот силиконил здесь я просто маслом смазывал и вот здесь вот маслом смазывал ну может быть еще причина в датчике массового расхода воздуха но датчик массового расхода воздуха он на панели покажет на оборотах будет стрелка дергаться будет бешено стрелка летать вниз, вверх это уже будет одна из причин это вот датчик массового расхода воздуха это во первых ну соответственно фильтр поменять поменять фильтр Затем идем все, все, что идет к этому массовому расходу воздуха, это где-то будет подсос, подсос воздуха. Смотрите, некоторые мне там говорят, что быть такого не может. Я вот на, на подобии, на примере, на примере вот этой машинки, видите, вот у меня белая штучка, сейчас будет видно. Вот это белая штучка. На этом месте была трещина. И трещина, я полностью полностью снимал ресивер на этой машинке. И вот эти трещины, все швы, где они были видны, что есть подборка воздуха. Я полностью ресивер снимал, полностью ресивер, промазывал вот эти вот резиночки, прокладочки. Я все промазывал, все сделал, силиконил. И соответственно по всему контуру где вот это вот есть я тоже устранял вот эту вот. то есть на этой машинке на вот этой машинке я вот проблему с подсосом воздуха я устранил машину теперь не держит стоит на ровном на ровные обороты держит ну подергивает но подергание меня идет из за Расхода вот из-за этого, вот из этого датчика его поменять и будет все нормально датчик Ух ты, как же он меня зовут я уже забыл. Короче, вот этот датчик меняется и все. И он, рабо и он продолжает свою работу. Тоже, кстати, можно поменять, они недорого не стоят. Меня поменял еще так, что, вот смотрите, мужики, причина, основная причина это вот подсос воздуха. Подсос воздуха я просили кони Некоторые там, а, да ладно, ничего. Вот этот мужичок с этой машинкой, он тоже, ай, да ладно, ничего, все нормально. А приехал, я говорю, давайте я сделаю, и все, тебе не будет ничего. Я засиликонил и нормально. Соответственно, раз мы уже сняли ресивер, соответственно, проверяем топливную рампу. Давление в топливной рампе У меня там есть специальный приборчик Проверяем топливную рампу Проверили топливную рампу Если давление соответствует Ну значит не стоит ну, я Не стоит снимать форсунки Но ну, я проверял На этой машинке давление соответствовало И Я еще вдобавок Чистил ему форсунки Прочищал полностью инжектор, чистил форсунки. Обычным элементарным способом там чистить их нечего. Если кому надо, надо как чистить форсунки, ну, просили, попросите, я сделаю, положу, выложу видео с чисткой форсунки. Да, могу выложить видео, как чистится топливная рампа. Чистится, как она, как проверяется топливная рампа на давление хорошее давление или плохое могу И если э, кого кому не помогло вот это вот видео то я еще могу э, еще там тоже э, в топливном модуле в топливном модуле может быть э, проблемы так что если кому видео надо с подсосом воздуха там мои методы что я делаю пожалуйста спрашивайте. Я вам все расскажу Но на данный момент на этой машинке Помогло силикон Чистка форсунок И замена датчика И замена датчика Так что мужики Кому понадобилась вот эта помощь Большое спасибо за просмотры Спасибо большое До свидания